Всем привет, с вами Замурчательная химия и у нас на очереди разбор централизованного тестирования 2010 года. Поехали, часть А. Значит, первое. А один число электронов в атоме магния равно. Значит, мы должны с вами вспомнить следующее: что количество электронов также равно количеству протонов и также равно порядковому номеру. Элемент. Порядковый номер элемента записан снизу у нас, это 12. Соответственно, количество электронов в атоме магния равно 12, и это правильный вариант ответа 4. Дальше. А2. Укажите схему процесса, который относится к химическим явлениям. Я напомню следующее, что все явления делятся на химические и физические. Физические явления сопровождаются изменением физических свойств, агрегатного состояния, формы и так далее. При этом к физическим процессам относятся ядерные реакции, потому что химические реакции, они всегда идут без разрушения атом ядер атомов. В ядерных реакциях как раз-таки разрушаются ядра атомов, и это относится к, хими... к физическим явлениям или физическим процессам. Давайте по порядку. Плавление льда. Это у нас физический процесс изменения агрегатного состояния. То же самое пункт 3. Водяной пара, жидкая вода, изменение агрегатного состояния. И выйдем мы в номере 4 или в ответе 4, что здесь происходит а, непосредственно как раз-таки распад, распад ядер, нас это тоже интересовать не будет. А вот под номером 2 мы видим, что у нас были одни молекулы, да, молекулы, состоящие из двух атомов, одного химического элемента, одного беленького такого атома, другого химического элемента. И, соответственно, мы видим с вами, что преобразовалось это все в отдельные, скажем так, другие молекулы ну, простого какого-то вещества. То есть правильный вариант ответа – это 2. Далее А3. Масса в килограммах атома меди равна. Значит, масса атома – это произведение относительной атомной массы на массовый талон, который равен 1,66 умножить на 10 минус 27 степени килограмм. Ну, давайте посчитаем. У нас указано, что у нас изотоп с... Относительно атомной массы 63. 1,66 умножить на 10 минус 27 степени килограмм. Что мы с вами делаем? Мы с вами перемножаем. 63 и 1,66 у нас получается... 104,58 умножить на 10 минус 27 степени килограмм. Мы видим с вами похожие ответы. Действительно, если мы перенесем запятую на один знак влево, у нас получится 10,46 на 10 в минус 26 степени килограмм. И это правильный вариант ответа 3. Далее, в ряду химических веществ, название которых кислород, озон, пропан, масс число простых и сложных веществ, соответственно, равно. По порядку я сделаю так, простые вещества, сложные. Кислород, простое вещество О2. Простые вещества это те, которые состоят из различного числа атомов, но одного и того же химического элемента. Озон, О3. Пропан, пропан у нас С3H8, относится к сложным веществам, здесь есть и углерод, и водород. Алмаз, это у нас целотропная модификация углерода, то есть у нас соответственно 3 и 1, правильный вариант ответа три Далее, опять укажите объем, который занимает 2 ,4 на 10 2,4 на 10-24 степени молекул втора. Значит, что такое объем, или вообще как объем и количество молекул между собой связаны? Можно считать по отдельности, а можно сделать следующее преобразование: химическое количество это отношение объема, к малярному объему, а также это отношение к количеству структурных единиц, постоянная вагатора. Нам нужно найти объем. Из вот этого соотношения я его могу выразить. Это постоянная величина. Малярный объем умножить на число атомов и делить на Na. Давайте подставим. и 22,4 умножить на 2,4 на 10 в 24 степени, делить на 6,02 на 10 в 23 степени. Я могу немножечко схитрить и сделать следующим образом. Я здесь перенесу запятую на один знак вправо, а при этом степень у меня станет меньше 23. Я за счет этого сокращу нашу 10 в. 23 степени. Что у меня получится? 22,4 умножить на 24 и делить на 6,02. И у нас получается 89,302. Ищем такой похожий ответ. Это у нас номер 4. Далее. Укажите ряд в котором приведены формулы только основных оксидов. Есть такой лайфхак. Если у вас степень окисления в оксиде, да, у металла какого-то, плюс 1, плюс 2 – это основный оксид, кроме цинкО и берилли Дальше плюс 3, плюс 4 – это амфотерный оксид, плюс цинко и берилли о. И если плюс 5 и более, это кислотный оксид. Ну, давайте поедем. А, стронций О основный оксид, алюминий 2О3 амфотерный, не подходит. Литий 2О основный, плюс 1 цинк О амфотерный, не подходит. Натрий 2О основный, феррум О основный, вот наш третий подходит. Кальций О основный, а СО это вообще не сольообразующий оксид, не подходит. То есть правильный вариант ответа 3. Вещества, формулы которых HНО3, CH3, COH, H относятся к многоосновным кислотам. Многоосновные, там где несколько протонов водорода, способных замещаться на атомы металла. Нет, это у нас все одноосновные кислоты. Этот вариант нам не подходит. Далее, в растворах взаимодействуют с натрию АЖ, кальций СО3, и магнио. Да, действительно, со всеми этими веществами данные кислоты будут проявлять свои кислотные свойства. То есть, да, правильно, вариант 2 нам подходит. Ну, давайте все оставшиеся разберем. Называется, соответственно, азотик. Азотистая, а уксусная, бромоводородная. Нет, HN3 это азотная. Азотистая HNO2. Уксусная подходит и бромоводородная тоже подходит. То но ну, все равно, в общем, этот пункт неверный. В растворах не изменяют окраску индикатора. Изменяют окраску индикатора кислоты, ну, в зависимости от того, какой, какой у нас а, непосредственный индикатор будет изменяться. Далее а8. Приведены формулы солей меди-2. Укажите, какую соль наиболее целесообразно взять для получения гидроксида меди при реакции с раствором гидроксида натрия. Здесь должны быть соблюдены следующие условия. Могут взаимодействовать те соли со щелочами, которые изначально растворимы в воде. Ну а продукт реакции обязательно должен выпадать в высадок. Я здесь вижу единственную соль, которая у нас растворима в воде. Это Купрум СО4. Поэтому ее можно взять для получения купрума СО2. Далее А9. Схема распределения электронов по энергетическим уровням 2,4. Соответствует химическому элементу неметалла, а заряд ядра, которого, смотрите, количество, опять же, электронов равно количеству протонов и, соответственно, равно заряду ядра. Если у нас 2 и 4 электронов, всего их 6, значит, протонов у меня тоже 6, а значит, заряд ядра плюс 6. Правильный вариант ответа 2. А 10. Для вытеснения меди из водного раствора и ее соли не используют. Значит, во-первых, не используют э, здесь... Те металлы, которые могут реагировать с водой. Это калий. То есть этот вариант нам отходит, потому что у нас здесь э, выделена частичка нет. То есть нельзя взять калий, потому что он взаимодействует с водой. И обратите внимание, третий и четвертый пункт я тут же э, уберу. Также, что нельзя взять? то, что слабее в меди, то есть то, что стоит правее меди в электрохимическом ряду напряжения металлов, а это как раз-таки серебро. То есть пункт А и Б нам будет подходить. Почему железо и никель можно взять? Потому что и железо, и никель сможет вытеснить месть из состава соли. Они сильнее меди. Правильный вариант ответа 2 а11. Основной областью применения бутодиена 1.3 является производство, и достаточно просто каучуков, в основном то все и используются для получения каучуков, бутодиеновых, изопреновых, хлоропреновых, бутодиенстирольных каучук и так далее. А12. Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня атома элемента в основном состоянии 3С2, 3П5. Ой, только я тут чик... 3 по 5. Формула водородного соединения этого элемента. Ну, для начала количество электронов на внешней электронной оболочке нам даст следующее. В, каком, в какой группе будет находиться данный элемент? Всего у нас 7 электронов. Соответственно, в 7 А группе, так в общем напишу, будут располагаться наши элементы. Соответственно, они будут проявлять относительно водорода отрицательную степень окисления. То есть у нас будет элемент H, потому что а, минимальная степень окисления, минимально отрицательная для элементов 4-7а группы это номер группы минус 8, то есть минус 1 степень окисления, водорода плюс 1 элемент H. Следующая, А13, или ага, я два раза одной и той же стороны, ничего страшного, А13, 12 мы уже с вами разобрали. А13, степень окисления в высшем оксиде, сначала возрастает, а затем убывает в ряду элементов. Сначала возрастает, потом убывает. Ну, давайте разбираться. Значит, натрий плюс 1, бериллий плюс 2, алюминий плюс 3. Нет, у нас здесь просто возрастает. Дальше фосфор плюс 5 находится в пятой группе, кремний плюс 4, сера плюс 6. То есть у нас сначала убывает а потом возрастает. Нам наоборот сначала возрастает, потом бывает. Не подходит. Фосфор плюс 5, хлор плюс 7 находится в седьмой группе, сера плюс 6. Видите опять, возрастает, а тут убывает. Вот это тот вариант, который нам подходит. Ну, до конца дойдем. Литий плюс 1, бирили плюс 2, борт плюс 3. Здесь просто возрастает. 14. При температуре 40 градусов растворимость вещества составляет 68,9 грамм на 100 грамм воды, а при температуре 0,46,2 грамма на 100 грамм воды. Укажите название вещества. Во-первых, если растворимость вещества при уменьшении температуры уменьшается, это у нас быстрее всего, да? то есть большая вероятность того, что это жидкие или кристаллические вещества, потому что растворимость газа при понижении температуры, наоборот, будет повышаться. Соответственно, амиа мы сразу же здесь вычеркиваем, потому что у нас это газ. Что еще не может подходить? Малорастворимые вещества, типа хлорид, серебра. он не может настолько хорошо растворяться в воде, обратите внимание, здесь 68,9% Грамм на 100 грамм воды – это хорошая растворимость вещества. А у нас хлорид серебра в таблице растворимости – мало растворимое вещество. Дальше метанол. Метанол у нас тоже не подходит, потому что метанол обладает бесконечной растворимостью в воде. И здесь нельзя говорить о том, что какое-то соотношение, то есть нет предела насыщения остается. У нас единственное – хлорид серебра. Это растворимое вещество, аргентонфтор, и подходит под наши данные, приведенные в условиях. А15. Укажите формулу вещества, при диссоциации 1 моль которого в водном растворе образуется наименьшее количество ионов. Диссоциацию воды и гидролиз не учитывать. Ну Давайте разбираться. Калий-3, ПО-4. Все это у нас мы проанализируем соли. Соли у нас являются в любом случае сильными электролитами, поэтому диссоциируют нацело в одну ступень. Вот такие средние соли. Здесь мы видим с вами 4 моль наших ионов. Далее. Калий-хлор. Нам дает 1 ион калия, один хлорид, ион, 2 моль ионов. Дальше калий 2s дает нам 2 иона калия, 1 сульфитон, 3 моль. И больше всего ферм 2SO4 трижды дает нам 2 иона железа 3+, и 3 иона SO4 всего 5 моль. То есть правильный вариант ответа – это калий-хлор. Дает всего лишь 2 моль ионов. Нам нужно меньше, наименьшее количество. Далее, А16. Наименьшее влияние скорость химической реакции, растворение карбоната кальция в серной кислоте оказывает. Ну, давайте будем... Рассуждать изменение температуры оказывает влияние достаточно хорошо, то есть при повышении температуры, реакции, большинство реакций, если она экзотермическая, то хотя даже не важно, то эндотермическая это если у нас равновесие, скорость химической реакции будет возрастать. Изменение концентрации кислоты будет увеличивать скорость реакции, изменение давления. Как раз таки оно будет мало влиять, потому что давление больше оказывает влияние на реакции присутствие или с присутствием газообразных веществ. Степень измельчения кальция со 3 влияет, достаточно хорошо влияет, потому что чем более измельченная будет у нас кальция-CO3 данное вещество, тем быстрее также будет происходить реакции. Сразу же вспоминаете, но ну, не совсем химическая реакция, но тем не менее сам процесс растворения, где он лучше пойдет. Если вы бросите кусковой сахар в чай, как он долго будет растворяться, или же вы пудру, например, сахарную, будете бросать в чай. Конечно, там, где меньше у нас частички, меньше вещества, тем быстрее будет происходить химическая реакция. Далее, А17. Укажите схему превращения, которое можно осуществить действием воды на исходное вещество. Значит, В первом случае у нас происходит дегидрирование нашего этилена да, и с получением... Ацетилена, то есть вода здесь ни при чем. Дальше здесь у нас добавление СО2. Опять же, вода ни при чем. Здесь у нас происходит образование, э, допустим, взаимодействие щелочи, допустим, барью H2, с калий-2С4. Образуется барий С4, выпадающего сада а калий УАЖ. А вот только последний случай, четвертый, нам будет подходить калий плюс H2O, получается калий УА и выделяется водород. То есть реакция, образования щелочь. В А17 правильный вариант ответа 4. А18. Укажите название веществ, в молекулах которых содержится одна Пи-связь. Ну Давайте разбираться. Этин. Значит, Вот мы рисуем по суффиксу "-ин". Мы понимаем, что это у нас алкин. И здесь будет непосредственно сигма-связь Пи-Пи. Две Пи-связи. Значит, у нас спрашивается одна Пи-связь. Этин нам не подходит. Там, где я вижу буковку А, я вычеркиваю вода. Вода у нас имеет только сигма-связи. Вода нам тоже не подходит. Пункт Б я вычеркиваю. Ну, у нас уже остается правильный ответы, но я вам покажу, почему. Уксусный альдегид CH3COH. Значит, здесь будут непосредственно все сигма-связи. А вот здесь одна будет у нас сигма, вторая Пи. Здесь сигма, сигма и так далее. То есть уксусный альдегид нам подходит. И пропен. Добропение у нас есть двойная связь, как раз таки в этой двойной связи одна сигма, другая пи. То есть правильный вариант ответа 4 ВГ. А 19 Укажите название вещества, имеющего атомную кристаллическую решетку в твердом состоянии. И здесь правильный вариант ответа алмаз. В отличие от фуллерена, который тоже является латтробной модификацией углерода, у алмаза атомная кристаллическая решетка у фуллерена молекулярная. Гидроксид натрия и хлорид аммония, вещества, которые э, имеют, ну, скажем так, или образуются за счет образования ионного типа связи, значит у них ионная кристаллическая решетка. Азот в твердом состоянии имеет молекулярную кристаллическую решетку. А20 при действии окислителя может быть осуществлено превращение схема которого НО2 минус НО3 минус СО4 2 минус СО3 2 минус СО2 СО Н2Н3. Значит Здесь при действии окислителя. Окислитель – это тот, кто будет забирать электроны. Соответственно, степень окисления партнера, тот, который у нас здесь будет записан, должна возрастать. Давайте проверим, у кого степень окисления возрастает. То есть здесь не нужно мудрить, просто разберитесь, что если у нас один окислитель, то второй должен быть восстановитель. Восстановитель должен повышать свою степень окисления. Азот был плюс 3, стал плюс 5. Ага, подходит. Проверим, остальные подходят или нет. СО4, 2 минус. Степень кисления серы плюс 6. СО3, 2 минус, плюс 4. Не подходит. Здесь углерода плюс 4, здесь плюс 2. Не подходит. Азот 0, минус 3. Не подходит. То есть правильный вариант ответа 1. А А21. Оксид углерода 4 является продуктом реакции между веществами. Ну, давайте будем рассуждать. В первом случае калий HCO3. Давайте, наверное, все буду прописывать. Раствор плюс H2SO4. У нас в результате провращения будет получаться, ну, например, представим, что у нас кислая соль, у нас здесь не указано конкретное соотношение, но при этом будет образовываться H2O и CO2. Соответственно, пункт А нам подходит. Обратите внимание, я сразу же вычеркиваю второй и четвертый варианты, потому что здесь буковки А нету. Дальше CO, мы окисляем, у нас получается CO2, тоже вариант нам этот подходит. Но обратите внимание, уже третьему вычеркнули, первый будет правильный. Но проверим все до конца калий 2 co 3 плюс силициума-2 при нагревании. Силициума-2 может вытеснять непосредственно СО2 из карбонатов при нагревании. И получится СО2 и силициума-3. То есть В нам тоже подходит. Почему же не подходит калий-2-СО3 плюс кальций-хлор-2? Что мы здесь с вами э, увидим? У нас здесь... Если пойдет реакция, да, реакция между солями происходит в том случае, если в результате реакции что-то будет выпадать в осадок. Мы смотрим кальций СО3. Он у нас выпадает в осадок, то есть у нас такая реакция проходит и образуется калий-хлор. СО2 здесь никакого нет, то есть правильный вариант ответа 1 В. Далее А22. Укажите правильное утверждение. Относительная плотность азота по водороду равна... 14. У нас, обратите внимание, азот, который 15. Нет, это у нас неверно. То есть должна быть тогда равна 15. Далее. Б. При взаимодействии одного моля NH3 и 0,6 моль h 3 по 4 образуется смесь гидрофосфата и тегидрофосфата аммония. Как это проверить? Давайте запишем с вами образование. Я даже, наверное... Сотру лишнее. Вот таким вот образом: значит, а здесь у нас был правильный один. Значит, я запишу образование гидро и дигидрофосфат амония. Гидрофосфат аммония NH4 дважды по 4 Здесь у нас должна стоять двойка. Дигидрофосфат, когда у нас соотношение будет один к одному: NH4, H2. 4. Значит, у нас соотношение 1 моль аммиака к 0,6. Давайте мы с вами посмотрим. В первом случае у нас соотношение 2 к 1. Или если мы поделим на 2, что у нас получится? У нас получится 1 к 0, 5. А во втором случае один к одному. То есть, у нас промежуток должен быть H3,4 от 0,5 к единице. 0,6 как раз таки в этот промежуток и попадает. Поэтому у нас получается смесь этих солей. То есть, пункт B нам подходит. И обратите внимание, там, где А, я уже вычеркиваю, ну B у нас есть трех вариантов. Идем с вами дальше. Электроотрицательность азота выше, чем фосфора. Да, действительно, это верно, азот более электроотрицательный. То есть пункт В нам подходит, и уже видите, Г я вычеркиваю. Осталось нам разобраться вот здесь. И фосфорная кислота сильнее азотной? Нет, это неверно, азотная сильнее. То есть только правильный вариант ответа БВ, это пункт 3. Далее, соль азотной кислоты образуется в результате реакции между веществами. Давайте по порядку пойдем. Аргентом NO3 плюс H-хлор. У нас э, может произойти эта реакция, потому что в результате реакции у нас образуется H-хлор выпадает в осадок и H-NO3. Но здесь хлорид, а не нитрат. То есть пункт А нам не подходит, и сразу же я вычеркиваю первый и третий пункт. Феррум плюс купром NO3 дважды. Да, эта реакция пройдет. Железо у нас более электроотрицательное, не более электроотрицательное, сильнее. Стоит левее в нашем ряду активностей металлов, соответственно, у нас образуется нитрат железа. Все классно, хорошо, пункт B подходит. Ну, в принципе, вот наш пункт должен быть правильный, но проверим. Дальше, NH4, NH3 плюс H-хлор. Получается NH4-хлор, соль аммония, хлорид аммония. Не подходит этот вариант. И последнее, натрий 2 3 плюс H-НО3, образуется натрий н 3 H2O, и СО2. Нитрату он нам подходит. Здесь есть. Значит, правильный вариант ответа 2. Б. Г. Идемте с вами дальше, А24. Укажите верное утверждение: в группе халькогенов сверху вниз радиус атома и число электронов на внешнем энергетическом уровне возрастает. Значит, число электронов не возрастает, потому что в одной группе у всех, скажем так, элементов, принадлежащих к одной группе, число, атомов, число электронов в атомах совпадает. А радиус действительно возрастает. Но один из пунктов в этом варианте не подходит. Второе. Вот у нас написана электронная конфигурация атома серы в возбужденном состоянии. Значит, у нас э, сера располагается в третьем периоде, шестой А-группе. Вроде подходит. Но вот этот вариант, это у нас основное состояние, а не возбужденный пункт. Не подходит. Если возбужденность будет, например, э, 3С2, 3П3, там 3D1 как вариант. Далее, степень окисления атомов всех халькогенов в частицах равна минус 2. Нет, и здесь мы сразу же видим, кислород здесь плюс 1. О2, автор, 2 дифторит кислорода здесь, плюс 1, то есть уже вариант не подходит. Ну, и, конечно же, у нас четвертое будет верно, что остается. Серый кислород встречается в природе в виде простых веществ. Да, кислород, например, в составе воздуха может встречаться, или озоновый слой. Сера тоже может находиться в виде индивидуального вещества. А25. Соль серной кислоты образуется в результате реакции между веществами. обращаем внимание, СО2 это ангидрид сернистой кислоты, а не серной. То есть пункт А нам не подходит. Значит, сразу же я вычеркиваю первый и третий вариант. СО3 плюс натрию АЖ, вот это да, натрия 2, СО4 или натрия АЖСО4. Б-пункт подходит, он и там, и там есть. Натрий HSO3 и натрий OH, что будет происходить? Будет образовываться просто у нас натрий 2SO3. Это у нас соль, опять же, сернистой кислоты. И H2SO4 плюс натрий OH, реакция нейтрализации, все прекрасно. БГ нам подходит, это номер два. А26. С раствором хлороводорода в воде взаимодействуют все вещества, формулы которых указаны в ряду. То есть у нас H-хлор должен с чем-то реагировать. натрий hco 3 Да, действительно, реакция будет происходить. Все классно. Натрий-хлор, H2, СО2. Магния H. Тоже не реакции нейтрализации. Железо также реагирует. То есть правильно, первый пункт у нас будет образовываться ферм-хлор-2. Если просто хлор-2 с железом, ферм-хлор-3 образуется. А с чем же не произойдут реакции дальше? Значит, ферм О пойдет, а вот натрий НО3 не, образу... не происходит, потому что H-хлор и НО3 примерно одинаково по своей силе. Если же и пойдут такие реакции, то в результате реакции должен образовываться осадок. Здесь такого нет. Дальше магний О пойдет, калибром реакция не пойдет, потому что опять же не сможет, скажем так, не будет у нас никакого осадка в результате реакции. С ртучью не реагирует H-хлор, потому что ртут находится после водорода. А 27. Укажите верное утверждение для металла, образующего соединение состава металл-2О, в котором массовая доля металла. 0,47. Ну, во-первых, как установить форму? Что такое 0,47? Это малярная масса металла. Я его обозначу за х. Тогда у меня получится 2х делить на 2х плюс 16. Это малярная масса металла. 16 это малярная масса атома кислорода. 2х равно... 0,47, сейчас мы будем с вами все считать, 0,47 умножаю на 2, у меня получается 0,94х плюс 16 умножить на 0,47, это 7,52. Переношу сюда с х, 2 минус 0,94, это 1,06х равно 7,52, х равно 7,52 делю на 1,06 и у меня получается 7,04 девять, то есть ничто иное как литий и металлу оксид металла литий два О ну и теперь верное утверждение для металла. При взаимодействии с кислородом основным продуктом является пироксид. Нет, это если был бы натрий, тогда был бы пероксид. У лития это оксид. Самый тяжелый из металлов своей группы Нет, самый тяжелый это тот, кто располагается ниже всего. Это Франция был бы в первой группе. Дальше находится в первой Б группе периодической системы? Нет, он находится в первой А группе. Его гидроксид разлагается при нагревании? Да, вот это да, в отличие от гидроксидов. Ну, скажем так, гидроксидов первой группы, литий О разлагается на литий О и воду, а вот, например, натрий О, калий О, они плавятся без разложения. А28. Алюминий реагирует с каждым из веществ, формулы которых представлена в рядах. Растворимые в воде электролиты взяты в виде растворов, реакцию алюминия с водой не учитывать. Окей. Пойдемте по порядку. Значит, натрий-хлор и HNO3. Алюминий не реагирует с натрий-хлор, то есть реакция не будет происходить. С HNO3 да, с натрий-хлор нет. С HNO3 еще тоже при нагревании должно быть, что пассивация происходит. Ну, в общем, пункт А у нас уходит. Вот мы сразу же два пункта, сразу же, в, скажем так, удаляем. Далее О2 и h 2 so 4 с кислородом реагирует серной кислотой тоже пункт В нам подходит, но ну, в принципе уже третий будет вариант, но все рассмотрим с бром2 образуется алюминий бром3 все прекрасно с натрию ОH -OH тоже если это в растворе, значит образуется комплексное соединение натрий 33 алюминий ОH6 -OH раз, то есть пункт В нам подходит. Почему же не подходит пункт? В? пункты Г. Цинк-О. Амфотерный оксид с амфотерным металлом не будет реагировать. То есть Правильный вариант ответа. 3бв. А. 29. Укажите название вещества, в молекуле которого присутствует гидроксильная функциональная группа. Пропан. Относится к алканам. Никакой функциональной группы гидрокса нету. Пропанол. Вот суффикс «ол» вам и должен говорить о том, что там спирт. Пропен. Суффикс «ен» это двойная связь. Пропаналь Аль – это у нас альдегидная группа, то есть легко запоминать, э, гидроксогруппы здесь нет. Правильный вариант ответа – 2. Укажите неправильное название. 2-метилпентан. 2-метилпентан прекрасно может быть, у второго углеродного атома из 5 будет располагаться метильная группа. 2 метилбутан. Если у нас приставка «ди», то мы должны указать два положения. Например, 2-2-диметилбутан, то есть вот это неправильно. 3-метилпентан – правильно, 3-метилгексан – тоже все отлично. А31. А, укажите количество формул и моделей гексана. Ну, давайте по порядку пойдем. Значит, у нас здесь бензол. Хоть и 6 атомов углерода, но при этом кратная связь. Тут бензольное кольцо. Пункт А нам не подходит. Дальше считаем количество атомов углерода. Каждый излом – это атом углерода. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Вроде бы к гексану должно подходить, но при этом у нас это замкнуто в цикл. Это цикл гексан, поэтому не подходит. Следующее. Считаем атом углорода. 1, еще 4, это 5, еще 1, 6. Все одинарные связи, все прекрасно, пункт В подходит. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не в цикле, тоже гексан. То есть всего лишь только две формулы. Правильный вариант ответа 3. А32. Этен это у нас С2, H4, взаимодействует с веществами, названия которых ну, по порядку. Хлороводород, H-хлор, да, реагирует все прекрасно, будет образовываться хлор, С2, H5, хлор. А подходит, и сразу же смотрите, пункт 3, вычеркиваю, кислород, с кислородом будет образовываться СО2 и h 2 o Опять же, пункт Б нам подходит. Значит, у нас вот я первый сразу же вычеркиваю, потому что пункта B этом нет. Оксид, серебра, мячный раствор нет, не реагирует, потому что это качественная реакция на альдегиды, а это у нас алкен, то есть В нам не подходит и Г. Будет действительно идти реакция с образованием, так я уже условно запишу, С2, H4, бром-2, реакция обычно протекает при катализаторе С-хлор-4, по месту разрыва кратой связи присоединяется атом брома, получается d -бром этан. Г подходит, правильный вариант ответа, 2АБГ. А33 а в реакции С6А6 бензол плюс бром-2 и катализатор феррум-бром-3. Это сразу же скажу, реакция замещения одного атома водорода на атом брома. Значит, у нас сразу же пункт Б замещение, не присоединение. Вот это и есть специфика химических реакций бензола, что он преимущественно наступает в реакцию замещения, нежели чем реакции присоединения. Продукт реакции бромбензол, да, действительно, бромбензол, не гекса бромциклогексан, именно бромбензол. АВ ищем это пункт 3. Ой, только не АВ неправильно сказала, БВ, правильно ответила, неправильно сказала, это первый пункт. Далее, А34 в схеме превращения С2H4, читаем в самом конце, являются, соответственно, веществами, формулы которых X и Y находим. Значит, у нас здесь что? Был у нас алкен, то есть этен стал этанол, то есть мы добавили воду. Вот у нас подходят два варианта, первый и четвертый. Вот это нас не интересует. Дальше мы добавляем что-то, что у нас превращает в это Натрия. Мы должны добавить с вами именно металл, потому что обычные спирты, не фенолы, а именно спирты обычные, лифатические они не реагируют со щелочами. Правильный вариант ответа 1. А35. Основным продуктом реакции, у нас здесь спирт и купрум-О, является альдегид. Если вы видите спирт и плюс купрум-О, либо альдегид. Либо кетон, в зависимости от того, первичные, вторичные спирты. Третичные спирты не окисляются. А36 при взаимодействии пропановой кислоты C2H5. СООН и метанола. Я его в обратном порядке напишу HOCH3. В присутствии серной кислоты при нагревании получается. Обратите внимание, у нас от кислоты всегда в реакции тарификации отходит гидроксогруппа от спирта водород. То есть минус вода, что образуется С2H5, СОС3, метилпропанат. Ищем наш метилпропанат. Вот он у нас то есть, это метиловый эфир пропановой кислоты. Далее, А37. Укажите массу этанола, который может быть получен из 0,5 грамм глюкозы. Значит, если у нас глюкоза С6, H12, O6 будет подвергаться спиртовому брожению, у нас будет образовываться 2 моль, С2, H5, OH и 2 моль CO2. Ну, вы, в принципе, можете просто записать С2, H2. Ой, боже, что я говорю уже. С2H5OH и СО2 и потом уравнять. Ну, в принципе, можно и запомнить. То есть у нас из 0,5 в 2 раза больше будет получаться нашего этанола. 1 моль. Малярная масса этанола 46 грамм на моль. То есть у нас будет получаться 46 грамм 1 умножить на 46, 46. Дальше. А38. Последнее с вами задание из части А. Укажите правильное утверждение. Амин, структурная формула которого является. Смотрите. Смотрите. Какая особенность в аминах? Что здесь основа не углеводород, а именно амиак. Если в молекуле амиака один атом водорода замещен на углеводородный радикал, это первичный амин. Если два, значит это вторичный. Если все три, значит третичный. У меня здесь, обратите внимание, NH2 значит только... Один водород у меня замещен на вот такой вот разветвленный углеводородный радикал. Значит, это у меня 100% первичный амин. Пункт А, там, где есть, я вычеркиваю. Пункт Б, 100%. При полном сгорании образуется в качестве основного продукта оксид азота 4. Нет, когда у нас окисление, у нас образуется... СО2, H2 и n 2 то есть пункт В нам не подходит. Может быть получен действием щелочи на э, гидросульфат пропил аммония. Да, действительно, то есть у нас будет вот таким вот образом NH2 здесь будет получаться и э, натрий HSO4. Все отлично, но еще пункт Г нам подходит, правильный вариант ответа 3, Б, Г. А 29 мономером в реакции полимеризации может являться вещество, формула которого Если реакция полимеризации у нас необходимо следующее: либо кратные связи должны быть, либо у нас может быть отщепление низкомолекулярного какого-то вещества. Что мы здесь с вами видим? У нас есть в данном случае вот здесь. Вот есть сложный эфир, есть простой эфир, есть анилин и есть этилбензол. Ни анилин, ни этилбензол не участвуют. Также не участвуют сложные эфиры. А вот как раз таки простые эфиры, они могут быть исходными мономерами в реакции полимеризации. Далее А40. И имеется 4 пробирки с водными растворами глюкозы, серной кислоты. Я сразу же их запишу. с 6 h 12 6 серная кислота H2SO4, этанола c 2 h 5 oh и уксусного альтегита. CH3, c, Ну правильно говорится HO, но я вот так вот альтегитную группу расписала. Укажите число веществ, которые будут реагировать с кидроксидом меди. Значит, по порядку пойдем. Глюкоза, реагируя с купруму аж дважды, там даже две реакции будут идти. По альдегидной группе пойдет реакция, если при нагревании. И пойдет реакция по нескольким гидроксильным группам, как по многоатомному спирту. То есть, все прекрасно, пойдет качественная реакция на глюкозу. С серной кислотой тоже реакция прекрасно протекает Реакция э, нейтрализации будет образовываться с 4 вода. Со спиртом никакие не идут реакции. Реакция одноатомными спиртами с щелочами, гидроксидами, ничего это не идет. С альдегидом также идет реакция. Реакция качественная на альдегидную группу образуется при нагревании Купром 2О и непосредственно соответствующая кислота. То есть, три у нас вещества из четырех будут вступать в реакцию с гидроксидом меди-2. Правильный вариант ответа 3. Мы с вами закончили часть А. Смотри обязательно завтра видео по части Б, разбирайся, задавай вопросы. Совсем немного времени осталось до централизованного тестирования, поэтому обязательно провешивай все-все-все варианты разных лет централизованного тестирования. Всем пока!